Всем добрый день. Приглашаю посетить наш стенд на выставке Мир климата, где представлены все инновационные решения для огнезащиты вентиляции и любых других коммуникаций. На нашем стенде вы найдете абсолютно любое решение. Приходите, мы вас ждем.